Вернемся к истории, описанной в Билле. Вернемся к истории, произошедшей в России. Сейчас вы увидите новое видео, в котором якобы запечатлен ночной удар беспилотника по Кремлю. Сейчас я хочу вести вас в курс дела. Россия обвиняет Украину в том, что она атаковала Кремль с помощью двух беспилотных летательных аппаратов за одну ночь. Они считают, что их цель состояла в том, чтобы устранить Владимира Путина. Кремль утверждает, что в то время его там не было. Москва утверждает, что это был террористический акт. А также, что российские военные и силы безопасности вывели из строя беспилотные летательные аппараты до того, как они смогли нанести удар. Мы смотрели это видео, которое наши зрители увидят прямо сейчас во время перерыва и один из беспилотных летательных аппаратов, по всей видимости, врезался в флагшток. Если вы именно так и вывели их из строя, то я в этом не уверена. Видео было снято с другого берега Москвы реки, со стен Кремля. Никаких комментариев от украинцев пока не поступало. И, конечно же, мы не знаем, действительно ли украинцы послали беспилотный летательный аппарат. Именно об этом и говорит Москва. Они также утверждают, что Владимира Путина там не было в резиденции в то время, когда это произошло. Но, тем не менее, русские утверждают, что это было покушение на Владимира Путина. Подробнее об этом мы поговорим в Лондоне с Алексом Хоганом, который следит за происходящим оттуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Буквально за последние несколько минут мы наблюдаем бурную реакцию не только со стороны России, которая заявляет, что оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку это представляет собой чрезвычайную угрозу. Мы слышали, как из Украины начали поступать первые официальные заявления от старшего советника президента Украины Зеленского. И он сказал, что Украина не имеет к этому никакого отношения. И он говорит, что для Кремля это просто средство оправдать новое нападение на Украину. Стоит отметить, что за последнюю неделю мы стали свидетелями нескольких изменений. Я была там в прошлом месяце, и мы действительно увидели спокойную обстановку в Киеве. Все это начало меняться в течение последних 10 дней, когда Россия начала совершать новые нападения на столицу Украины-Киев. Даже всего за последние пару дней мы стали свидетелями новых нападений на гражданское население. Пострадала инфраструктура, особенно одна из них на улице, где пострадали 40 человек. Посмотрите на это видео. Именно это видео, скорее всего, вызовет большой переполох и то, что мы можем увидеть в ближайшие дни, особенно в связи с контрнаступлением. Речь идет о так называемых беспилотных летательных аппаратах. Беспилотных летательных аппаратах, конечно же. До сих пор от украинского правительства нет никаких известий о том, кто мог бы стоять за этим. Кремль утверждает, что они направляют все это на украинские вооруженные силы. Но вопрос в том, как беспилотный летательный аппарат вообще мог попасть туда на таком расстоянии. В связи с этим возникает так много проблем. Также стоит отметить, насколько важную роль в этой войне прямо сейчас играют беспилотные летательные аппараты. Украина за последний месяц или два действительно увеличила количество используемых ими беспилотных летательных аппаратов. Когда мы говорим об этой войне, конечно же, окопная война – это одна из главных вещей, которые мы наблюдаем. Когда я разговариваю с украинскими военнослужащими на передовой, большая часть их подготовки уходит на укомплектование этих траншей личным составом. Но более того, прямо сейчас они учатся использовать технологии беспилотных летательных аппаратов. Это не всегда действительно продвинутые системы беспилотных летательных аппаратов. Они даже используют коммерческие беспилотные летательные аппараты, которые мы с вами можем купить в любом магазине. И используют их в качестве технологии для обследования местности на линии фронта. В этом видео, конечно же, скорее всего, мы увидим все больше и больше заявлений с обеих сторон правительства из Киева и из Москвы о том, что это означает в будущем. В течение нескольких месяцев мы говорили об ожидаемом контрнаступлении. Украинские официальные лица заявляли, что ситуация действительно начнет меняться к концу весны. Когда мы перейдем к летним месяцам, что, конечно же, происходит прямо сейчас. Даже несмотря на то, что украинское правительство утверждает, что это были не они. Россия заявляет, что они смогут отомстить и должны быть в состоянии отомстить за то, что они называют попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Так что по этому поводу все еще остается много вопросов. Когда мы говорим о контрнаступлении, к чему мы стремимся уже несколько месяцев с точки зрения того, что это значит, конечно, украинские вооруженные силы говорят, что все изменится. Как только у них будет много сил, речь идет о западной помощи, речь идет о танках, поступающих из разных стран, боеприпасах, обо всех новых мерах безопасности, принятых для укрепления линии фронта. Дело, конечно же, совсем не в этом. Речь не идет о предоставлении беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы продвигаться к российской земле и создавать новые угрозы. Но по крайней мере, с точки зрения украинцев, каждый раз, когда мы становимся свидетелями нападений, будь то на российской земле или даже в Крыму, они быстро говорят, что это были не они, а что российским силам, вероятно, следует проявлять больше осторожности и принимать больше мер предосторожности. Нам нужно будет посмотреть, какие заявления последуют из этого по мере продвижения вперед в ближайшие дни. Алекс, спасибо вам за это. Если посмотреть на здешнюю карту с точки зрения географии, то все это не подается проверке. Если бы вы Запустили беспилотный летательный аппарат с территории Украины, вам пришлось бы пролететь около 500 миль, чтобы добраться до Москвы. Беспилотный летательный аппарат такого размера, за которым мы сейчас наблюдаем. У нас пока нет точных данных об измерениях. Нам предстоит пройти довольно долгий путь. Всего пару месяцев назад у вас был военный блогер, выступающий за войну, на которого, по-моему, было совершено покушение с помощью бомбы в кафе в Санкт-Петербурге.